Друзья, вот так выглядят наши манжеты. Вот здесь у нас три стропы для закрепления. Можно цеплять за две, можно цеплять там за три сразу, как вам хочется, как вам удобно. Смотрите, какие есть моменты. Во-первых, внутренняя часть, она на липучке, то есть она двигается вверх-вниз. Если будет палец передавливать, допустим, вот здесь, да, можно вообще не брать палочку, взять ее вот так, не вставлять в палец. И накладываем, накладываем эту часть вот в такой вот последовательности сначала вот эту часть накладываем сюда а потом вот эту сверху накладываем и затягиваем затягиваем аккуратно не рвем их не ломаем потому что все-таки это пластмасса можно поломать вот и потом подтягиваем уже подтягиваем дополнительно Если эта часть наоборот ложится, вот эта в первую очередь, тогда она может создавать давление на палец. Но если вы правильно кладете сначала сюда, а потом эту сверху, тогда у вас все хорошо. Можно так, и здесь можно уже двигать. Лучше, когда петель, вот здесь вот петля, вот здесь идет. Тогда она не передавливает вот этот большой палец. И аккуратно можно тянуться, заниматься Сейчас поснимаем видео еще, как мы занимаемся. Лучше затянуть максимально. Основное будет держать именно вот это крепление. То есть вот эти вспомогательные.